Мать дочери перед свадьбой говорит, доченька, никогда не раскрывайся полностью перед мужем. В тебе должна быть изюминка, загадка, можно сказать, секрет, дочка, ну, например, ну, например, полностью не обнажайся, но тебе должно хоть что-нибудь остаться. Мужчину это привлекает. Через неделю звонит взять тещи и говорит, мама, у вас в семье с психикой, у всех все было нормально? Да? А что? Да ничего страшного, просто ваша дочка уже неделю в постель, в шапке ложится. Спасибо за просмотр, оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.